Добрый день! С вами адвокат Бузана Дмитрий. Так, сегодня уже 36-й день, как введено военное положение. И поговорим сегодня о... Вот 30 марта 2022 года, наказ номер один Киевской городской военной администрации. Только лишь на 36-й день назначили коменданта... Уполномочили ну, обязанности, права, что, что выполняет и так далее и тому подобное. Ну вот разберем этот наказ. Вот о чем здесь пишут. Ну, перв, первым делом утвердили должностной состав комендатуры города Киева. Так вот, комендант города Киева, заместитель коменданта города Киева, Советник коменданта Киева по юридическим вопросам, это важно, что такой советник есть. Координатор по вопросам перемещения военных транспортных средств. Координатор э, по вопросам контроля и осуществления мероприятий э, внедрения комендантского часа, установления специального режима светло-маскирования и работы блок то есть, чтобы вы понимали, только на 36-й день работы всего этого сейчас это попало в правовое русло. То есть я уже записывал некоторые ролики о том, даже как получить пропуск, ну это выдавал, значит, неуполномоченный человек. Потому что, ну, не было коменданта. Вот он появился, уже персонально назначенный. Ну и тут положение утвердили о комендатуре, э, чем она занимается относительно, ну, я уже прочитал, установления маскирования и э, внедрения комендантского часа. То есть, э, вот эти вопросы, сколько длится, когда должен был не решать Кличко, мэр города, а комендант. Поэтому вот вам, пожалуйста, как э, основные задачи вот комендатуры. Пункт 3. Организация обеспечения мероприятий комендантского часа во время его внедрения. Организация обеспечения мероприятий установления специального... То есть будут ходить проверять, чтобы вы соблюдали этот комендантский час, чтобы соблюдали светломаскировку и так далее. Э, система пропускного режима, то есть эти пропуска будут выдаваться. И контроль, онесения патрульной службы. То есть патруль будет ходить от комендатуры. Вот. Комендатура во время выполнения своих заданий взаимодействует со структурными подразделениями всех других органов Министерство обороны, Генерального штаба, службы, Национальной полиции Комендатуру возглавляет комендант Киева, который там персонально обозначен Виктор Плохти, генерал-майор Мне кажется, я с ним где-то сталкивался И должностной состав комендатуры утверждается начальником Киевской Городской военной администрации. Вот, что может комендант? Комендант разрабатывает проекты приказов по вопросам обеспечения комендантского часа, которые после подписания начальником Киевской городской военной администрации и регистрации в установленном порядке обязательными есть для выполнения на территории, где установлен комендантский час. Все, для всех предприятий, ну, в том числе и для граждан, военных и правоохранительных уранов. По поручению Киевской городской военной администрации берет участие в заседании органов вот, и, самое главное, подает ходатайство перед военным командованием или начальником Киевской военной администрации об установлении времени в определенный период суток, э, на протяжении которого необходимо э, установить комендантский час. Вот вам, пожалуйста, вся эта история с тем, кто кто-то когда-то нарушил комендантский час. И были случаи, вот человек там нарушил комендантский час, их доставляли в полицию, потом в военкоматы, то сделали с ними все что угодно. А на самом деле это было не совсем законно, не совсем так, как предписывает закон. Да, может быть это было необходимо, но знаете как, должно быть все в рамках того, что предписано четко, а не кому-то там... Придум, то есть перебрали на себя полномочия и повыдумывали когда им этот комендантский час устанавливать. Поэтому и было недовольство ряда, э, ну, не ряда. И население, да, было недовольно, там, что продлевали на определенный период. И вот э, тут описано, что необходимость э, ограничивать э, во время комендантского часа передвижения. То есть, все это полномочия коменданта. Спасибо. Делитесь этим видео.